Вы сетевик, вы гордитесь своей профессией. Да, успешный сетевой маркетинг – это повод для гордости, но лишь в том случае, если он не наносит ущерб личному благосостоянию, и вам не приходится спускать огромные суммы на приобретение сетевых товаров. Если же бесконечные покупки опустошают карманы, а вместо доходов растут только долги, то это уже не вы владеете бизнесом, это бизнес владеет вами. Пока вы только осваиваете рекрутинг и набираетесь опыта, вам придется потратиться. Это расходы на рекламную кампанию, на транспорт, на перекус. И этот список можно продолжить. И вот интересно, как долго ваша семья будет мириться с вашим увлечением? Кормилец должен нести все в дом и заботиться о финансовом благополучии родных. Но что делать, если происходит наоборот, если вы раз за разом пристыженно берете средства и семейной кассы? Если с каждым днем вы видите все больше осуждения в глазах своих близких? Не кажется ли вам, что это тупик, безвыходное положение? Я отвечу вам прямо. Выход есть. Уже более двух с половиной лет решать проблемы с деньгами помогает криптовалюта призм. Да-да, вы не ослышались, я говорю про призм, народную криптомонету, которая имеет одно удивительное свойство. Она буквально размножается в вашем кошельке. Эту особенность можно использовать для достижения поставленных целей. Ну, например, для совершения ежемесячной активности. Теперь вам не нужно будет разорять своих родных. Вы сможете уверенно реализовывать идеи, как и многие другие люди, использующие технологию призм. Вам уже интересно? И вы готовы слушать? Тогда вот что. Я пока не буду оперировать сложными техническими терминами, а покажу лишь самую суть выгоды и преимущества от владения криптовалютой призм. Итак, для того, чтобы вы имели возможность покупать нужный вам продукт и делать ежемесячную активность, давайте рассчитаем, с какой суммы вам нужно стартовать. Допустим что ваша ежемесячная активность предполагает затраты в 5000 рублей. И расчет мы начинаем, отталкиваясь от цены монеты Призм при продаже на сегодняшний день. Курс продажи криптовалюты Призм составляет 23 рубля за монету. Курс покупки 25 рублей. Процент доходности в месяц при инвестировании с Рой-Клубом на сегодняшний день составляет 27-28%. Итак, начинаем высчитывать. Для того, чтобы ваша ежемесячная прибыль составляла 5000 рублей, начальная сумма вклада должна быть 810 монет. Таким образом, вы ежемесячно будете получать прибыль 218 монет, что и составит 5030 рублей по сегодняшнему курсу. Для того, чтобы приобрести 810 монет, вам необходима сумма 20 250 рублей. Да, для многих эта сумма сразу не подъемная. Ладно, на этот случай у нас есть другая методика расчета. Для того, чтобы вы могли накопить 810 монет в течение некого промежутки времени, ну например полгода, вам понадобится стартовая сумма вклада 193 монеты. Таким образом. При курсе покупки монеты призм сегодня по 23 рубля, на 193 монеты вам понадобится 4440 рублей. Но согласитесь, чтобы дойти до суммы 810 монет, полгода это достаточно большой промежуток времени. Хорошо, давайте посмотрим еще одну методику расчета. Здесь мы можем ежемесячно пополнять наш депозит. Давайте прикинем, как можно этот срок уменьшить ну, как минимум вдвое. Для этого начальная сумма вклада должна быть 255 монет. И ежемесячно в течение трех месяцев вы будете добавлять по 100 монет. Тогда через три месяца у вас и будут те самые необходимые нам 810 монет. Для того, чтобы приобрести 255 монет по сегодняшнему курсу, вам понадобится 5865 рублей. А потом вам нужно будет добавлять по 100 монет ежемесячно. Это 2300 рублей по сегодняшнему курсу. Таким образом, я показал вам три варианта. Первый. Как можно сразу приобрести 810 монет и уже со следующего месяца у вас будет прибыль 5030 рублей? Второе. Как накопить эту самую сумму в течение 6 месяцев? И третье. Каким образом накопить сумму 810 монет уже за 3 месяца? Надеюсь, идея вам понятна. Вы видите все выгоды и преимущества от использования криптовалюты PRISM. А для того, чтобы узнать о всех нюансах более подробно, задать мне необходимые вопросы, в описании к этому видео есть все мои контакты. Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом. Я отвечу на ваши вопросы, и вы примете свое собственное, осознанное решение. Благодарю вас за внимание. С вами был Александр Иванов. До новых встреч.